Погода радует нас, а мы радуем вас. О самых интересных новостях к этому часу расскажу вам я, Матугулина Гульфия. Итак, смотри сегодня. Представители компании Pfizer обсудили с ректором КФУ перспективы расширения сотрудничества. Ученые Казанского федерального университета работают над топливом будущего. Такое трудно не заметить. Разработками университетских ученых заинтересовалась компания «Лукойл». Компания Pfizer посетила Казанский федеральный университет. О том, к чему привела эта встреча, узнаешь в следующем сюжете. Компания Pfizer встретилась с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым, чтобы обсудить перспективы расширения сотрудничества. Мы очень благодарны, что вы нашли возможность приехать. Вы проявили инициативу, как говорится, в новом формате, в новом качестве, в новой должности. Мы очень рады. Pfizer – это американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Перед встречей гости побывали в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального. А также посетили музеи, где познакомились с историей университета. Напомним, что в августе 2015 года состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между компанией Pfizer и Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Документ предполагал совместную работу в рамках проекта, направленного на развитие медицинской науки и практического здравоохранения в Республике Татарстан. Вообще фармацевтическая промышленность входит в число наиболее наукоемких отраслей. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Кияцов выдвинул свои идеи и предложения. Мы делаем мониторирование, то, что называется сейчас еще digital medicine, цифровая медицина. То есть когда а, мониторинг приема правильности, кратности, то есть начинаем еще из с фармакогеномики, всех препаратов, например, берем компанию Фазер. Мы смотрим на наших пациентов, которые к нам приписаны. Это может быть очень интересный и долгоиграющий проект. На встрече было предложено и создание базовой кафедры «Фазер» в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. А также совместное развитие стратегии «Больше чем», которая была разработана компанией «Фазер» для того, чтобы внести вклад в модернизацию системы здравоохранения России, снизить уровень смертности, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни россиян. Встреча завершилась на позитивной ноте. Гости отметили, что надеются на совместное развитие тех компетенций, которые есть в мире. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета работают над топливом будущего. Прорывные разработки химического института имени Бутлерова в области газовых гидратов уже привлекли внимание крупных газодобывающих компаний.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 Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых. Теперь создаются сенсоры по определению эффективности противораковых препаратов. О всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. Группа из восьми молодых ученых Казанского федерального университета под руководством кандидата химических наук Анны Парфирьевой разрабатывают ДНК-сенсоры. Это небольшие миниатюрные устройства, которые позволят определять лекарственные препараты. В частности, это те препараты, которые связаны с химиотерапией. Разрабатываемые ДНК-сенсоры будут представлять ДНК. из себя простые устройства, которыми смогут пользоваться как врачи, так и сами больные для диагностики необходимых параметров. Ну, вот Те, которые сейчас в разработке, представляют собой небольшой дисковый электрод из стеклоуглерода, который находится в корпусе из тефлона. То есть это, в принципе, достаточно стандартная форма, такая дисковый электрод стеклоуглеродный. Анна Порфирьева считает, что у проекта большое будущее. Хотя этой темой занимается достаточно много ученых, такие исследования все равно очень востребованы. В процессе химиотерапии у каждого человека свой организм, свой обмен веществ. Подбор препаратов тоже у нас не всегда на самом деле происходит индивидуально. Да? То есть эти сенсоры позволят контролировать содержание биологических жидкостей вот этих препаратов. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз. Разработки ученых КФУ заинтересовали представители нефтяной компании «Лукойл». Как на этот раз смогли заявить о себе университетские ученые, расскажет Адель Шемилова.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 пробы черного золота из трубопровода занимают от нескольких часов до суток, то выгода здесь более чем очевидна. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не пропускай свежие выпуски Универньюз. Пока-пока!